Ну, давайте похвалим сами себя, в кое то веки похвалим сами себя, в том числе и нашими с вами стараниями. Вы, мои уважаемые зрители, вы это и есть общественное мнение, ваши лайки, ваши комментарии, иногда совершенно блестящие под роликами, для многих в правительстве это, в том числе и наша работа, это до да, голос общества, это общественное мнение накануне выборов считаться с общественным мнением, то есть с нами начальникам приходится и вот они первые кажутся реальные победы. Все наши федераль... обращения в Федеральную антимонопольную службу по изменению тарифов ЖКХ необоснованному никак, ну воровские штучки Боровские штучки дать хороший заголовок для нашего рассказа то, как в Рязане людей заставляли платить жилищно-коммунальные расходы то, как прежде Владимирской области люди платили за ЖКХ, а потом через суд государству было вынуждено вернуть им часть денег переплачивали за тариф ЖКХ, так вот все наши обращения, в том числе и нашу федеральную антимонопольную службу привели к чему новость сегодняшнего дня. Федеральная антимонопольная служба ФАС предложила изменить формирование предельных индексов, слово предельных ключевое, предельных индексов изменения стоимости коммунальных услуг и наконец-то то, за что боролись. ФАС хочет дать регионам, всем регионам России, то есть всей стране, и Москве, и Питеру, и каждому региону, каждая республика, каждая область, право устанавливать эти тарифы не на один год, как сегодня, и они все повышаются в цене, а на несколько лет вперед, вплоть до 5-7 лет. Есть инфляция, нет инфляции, инфляция мы увидим. К 10% подойдет официальная цифра в этом году. Похожа, если так будет все, как вот сейчас. К 10% погоду. Мы говорили об этом сегодня ночью. Так вот. Заморозить тарифы и не на год на ЖКХ. А на 5-7 лет вперед. А те регионы еще интереснее. Те губернаторы, президенты... Премьер-министры региональные, кто не захочет морозить тарифы вместе со своими местными энергетическими комиссиями. Ну что ж, господа, знаете. Мы уж как вцепились, так не отцепимся. Каждый, кто хочет, только повышать. И, быть может, зарабатывать на этом, как зарабатывали, я предполагаю, в Рязани. В той же Рязани выгнанный наш, с, вами, с нашей с вами подачи первый вице-губернатор греков или вице-мэр Рязани. Бурмистров, отвечавший за ЖКХ, в карманчик. Мое предположение. Не пойман его. Впереди уголовные дела, не сомневаюсь. Но посмотрим, как оно дальше сложится. Судьба Грекова, судьба Бурмистрова. Но я думаю, они себя не обижали эти ребята. Так вот, в тех регионах, где начальники местные не захотят услышать предложение федеральной антимонопольной службы из Москвы, ну, пеняйте на себя, мы вытащим каждого из вас на свет Божий, и, как говорится, будем препарировать, а что же делать. Придется объяснять начальникам, почему они не хотят последовать хорошему предложению. Еще раз, установить тарифы и заморозить их не на один год вперед. Цитата. Федеральная антимонопольная служба подготовила предложение по стимулированию инвестиций в коммунальную инфраструктуру. Регионам предполагается дать возможность определять предельные индексы на несколько лет вместо их согласования на каждый последующий год, сообщает РИА Новости. Еще одна маленькая-маленькая. Но, кажется, победа в том числе и наша с вами победа. Наши постоянные зрители ко мне все пристают. Карауев, ну-ка расскажи, какая реакция в этих самых сильных мир его на наш все. Может, мы зря кулаками-то сотрясаем воздух. Ну, судите сами. Итак, ФАС выступила. А теперь минимальный размер оплаты труда в 2022 году поднимется на... 825 рублей, это вот новые цифры, то есть мы в том числе и мы добились того, что в среднем, в среднем наши зарплаты будут 15-16 тысяч рублей, я имею в виду минимальную оплату труда, 15-6 тысяч по месяцу, начиная минимум. С 13 617 рублей, это на 825 рублей, как говорится с паршивой овцы, хоть, хоть что-нибудь. На 825 рублей, чем предполагалось, чуточку, ну, сколько-то месяцев назад, всего лишь несколько месяцев, добились. 825 рублей плюс, и так, минимальный размер труда 13 617 да, рублей. При такой инфляции, еще раз скажу, как сегодня. Рассчитывать сумму 42% от медианной зарплаты за 2020 год, ну, такие у них термины, последняя по данным Росстата составляла 32, 32 422 рубля, соотношение МРОД и медианной зарплаты пересматривается не реже, чем в 5 лет, но при такой инфляции, как сегодня, придется вносить коррективы. Мы давим, давим, давим, а что же нам остается? как не бороться за людей. Ну вот, 825 рублей все-таки плюс. повысит будет, минимум, еще раз скажу, 13 617 рублей. Более половины жителей России недовольны размером своей зарплаты, показывает исследование Росстата, хотя график работы и условия их труда устраивают. Половина. И имеют право люди быть недовольными ну и объяснил Минпромторг, почему же все-таки у нас дорожают одежда и обувь в рознице. Уж так, как они сейчас дорожают, такого давно не было. Минпромторг считает, что одежда и обувь в России в сезон традиционно дорожают. Я вот не понимаю, сейчас летний сезон, потом будет зимний сезон, это же разная обувь. Ну, что сейчас сезон, что потом сезон, что осень сезон, осенние ботинки. Все у нас сезон. И весна тоже сезон. Так а как понять-то это объяснение? Вот за что мы боремся-то, ребят? Вы же не понимаете, чего говорите, товарищи в минпромторке Но ну, задумайтесь, что вы сказали официально сообщение. одежда и обувь в России в рознице в сезон традиционно дорожают. Да когда у нас не сезон? У нас четыре сезона. Они разные. Ну, по обуви, чуть-чуть похоже весна, на чуть-чуть на э, осень, и то ранняя весна и поздняя осень, вот так где-то. А зимний сезон и летний сезон, это, прошу прощения, небо и земля, это иной раз разница в 60 градусов. Тут плюс, там минус 60. Ну вот, со ссылкой на представителя пресс-службы РИА Новости сообщает, что Минпромторг объяснил, Почему обувь и одежда дорожают? Будем добиваться внятных объяснений. Кто поднимает цены? Конкретно это вопрос. Кто такие умные? Кто эти деляги? Вот в ЖКХ немножко стали разбираться. Чуть-чуть. Первые шаги. Но все-таки отставки уже есть. Здесь отставки не за горами. И на меня кто-то обижается из моих зрителей еще раз. Я не могу говорить о медицине то, что я хочу. Потому что мы видим, как закрываются из-за этого канала Вон, Трампа и того закрыли. Миша Делягин пострадал. Кстати, канал Делягин открывается на платформе Караулова, надеюсь, в эту среду. Думаю, что меня мои технические коллеги, технические службы не подведут. Сейчас я расскажу еще об одной сенсации, связанной с ковидом. Но это действительно сенсация. Заявление некого Дмитрия Лисовца. Председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Удивительно, что официальное заявление мы, журналисты, вынуждены цитировать только не на каналах, поскольку ха, та платформа, на которой мы сейчас с вами общаемся, подозрительно относится к любым, как выясняется, ну, по Делякинскому каналу или раньше по Царьграду, к любым, в том числе и официальным сообщениям. Кому интересно, продолжение разговора на платформе Караво на основном канале.